всем привет ребята с вами снова Шепчик деле в этом видео расскажу про новую интересную монету Travel travelpay монета появилась 31 числа в общем что по монете монета у нас на алгоритме x11 только запустился вот майнинг недавно только начало все работать в общем я потом оставлю пул где если что можно ее поманить правда сейчас сложность немного заоблачная взлетела так как она только появилась. Что они вообще по дорожной карте обещали? Сделать сайт, сделать кошельки, скажем листинги, э, мастер мастернода листинг. То есть то, что они обещали, то они в принципе и делают. Уже есть мастернода листинг. В общем сайт готов, кошелек готов, все готово. Можно уже как бы начинать стартовать на этом сервисе. Что они обещают в дальнейшем? То есть два кошелька под Android и iOS также типа они будут пытаться я, насколько понимаю делать э, карты, развивать свой проект, то есть карта путешественника, скажем так, будет ну и дальнейшее потом их развитие а, что надо чтобы начать на этом проекте Майнить. просто скачать кошелек, оставлю пул, я вам уже маньи раскидывал а, просто прописать свой кошелек и стартовать сейчас получается награда за блок до 75-тысячного 75 блока а, всего ну, 100 монет получается. Потом уже будет всего лишь 50 монет. Правда от этого отделения блоков 70% мастернода, 30% майнер. Это, конечно, жестко получается. То есть сейчас выгодно быть с мастернодой. То есть если у тебя есть мастернода, ты просто сидишь и считаешь доходы. Также у них есть он Twitter, Telegram. Можно будет почитать, об их них новостях скажем так, будет всегда в курсе. дискорд есть. В общем, что у нас дальше? Вот, как они обещали. То есть на данный момент оценочная стоимость одной монеты получается 16 центов. То есть типа рой окупаемость. Если взял мастерноду, четыре дня. Это когда монета выходит, так она всегда на самом старте. То есть выгодно как. Если взял мастерноду, быстренько купил. И потом туда уже можно ее будет дальше сливать, можно сказать, на этом, даже в Discord, даже не дожидаясь биржи, тогда будет максимальный профит. Ну, либо же ее оставить еще до биржи, какую-то часть только когда уже бирж деньги. В общем, что у нас дальше получается? Дальше получается у нас пул. Перелистал все возможные пулы, которые есть. То есть, самый лучший, самый надежный, это US CX получается на этом пуле как видите мощность большая сейчас 17 хэш ну это как бы общий здесь единство то есть все сидят на этом пуле то есть по другим смотрел там блоки вообще можно сказать практически ну как бы не находят здесь же блоки находят довольно таки быстро получается по 30 монет отстегивается 70 монет берет мастернода в принципе, поманить можно. Можно поучаствовать также там в баунти, в аэродропах сорвать немного монет, отложить их, посмотреть, что получится. Либо просто по текущему курсу, если вот сейчас она оценивается, пока ее на бирже нет, у нее сейчас цена не не упадет, никуда она не денется. То есть 16 центов за одну монету уже есть. Если сейчас уже прям сейчас накопать и потом продать их до открытия биржи, то есть уже можно неплохо заработать. Пускать даже если 10 монет будет, это уже неплохие деньги. Я думаю 10 монет это довольно-таки быстро можно их либо накопать либо найти. Я имею в виду с помощью там баунти и аэрдропу. Дальше у нас блок эксплоры есть, тут показывать, что можно транзакцию проверить и в общем на этом у нас получается все. То есть можно попробовать, мастернодов нет еще, то есть проект только открылся, то есть если кто-то ее и возьмет, то он сейчас походу будет очень много монет косить. Ну и главное успеть же их вовремя продать. Ну в общем, как бы монетка новая, в принципе, интересная. То, что обещают, то делают. Можно попробовать помайнить, но я не знаю. Я в принципе зайду, попробую, даже на такой сложности, как она будет получаться. Добывать эту монету. Ну, наверное, придется может быть подождать, чтобы сложность немного упала. Но опять же, только открылась, неизвестно, как пойдет дальше оно все. Но если вы даже и получите какие-то определенные монеты, вы можете сразу их даже взять, продать, то есть сразу обменять там, не знаю, на фиатные деньги. Но на этом пока у меня все. В общем, мужики, подумайте насчет этого проекта. Я запущу потом стрим, возможно, сегодня вечером обсудим, посмотрим, что у нас будет получаться в дальнейшем. Ну а пока на этом все, так что давайте, не забудьте поставить лайкос на канал, подписаться. Всем удачи, мужики, всем пока.